Э, Сергей Лазерыч, здравствуйте. Я по поводу собеседования. Собеседование? Да, вы не нашли еще своего лучшего сотрудника. Нет, приходите. Ну давайте начнем. Знаете, если честно, я не очень люблю ходить на собеседования, потому что я люблю ходить на повышение. Да, я закончил КФУ синим диплом, но не переживайте, у меня есть и красный диплом по второму высшему образованию. И еще я изучал бизнес энглиш Еще я прошел курсы MBA. MBA? MBA? Это хорошо, да. Да, MBA, я получил сертификат уже, ну, знаете, это лишь бумажка, которая подтверждает то, что у меня уже есть внутри, как бы... А сертификат с собой? А, да, да, конечно. А, Оригинал и для копии, подтверждённый нотариусом, да, конечно. Что вы, что вы, что вы делаете? Вы же сами сказали, что это просто бумага. Или вы последовательны в своих словах? А, не-не-не, непосредовательны, в смысле, да... Последовательный, последовательный. Поговоричите как тигр. Ш что? Uh. Поговоричите как тигр. Это стрессовое интервью. Ну все понятно. Ты тигр. Не так. Вот же. Давайте проведем тест на лидерские качества. Наши HR-специалисты вырабатывали его на протяжении пяти лет. За эти пять лет он ни разу не дал промаха. И мы могли определить, кто лидер, а кто нет. Представьте, что вы играете в баскетбольной команде. Ваша роль. Вы капитан команды, обычный игрок или парень на скамейке запасных. Выбирайте мудро. Капитан команды. Тест показал, что ты прирожденный лидер. Неплохо. Это был сложный тест. Но, знаете, мне кажется, все-таки эта работа не для вас. Хорошо. Вас ждут куда большие высоты. Да. Высоты, с которых вы упадете. Прямо в бассейн с деньгами. С мелкими жесткими монетами. Чей блеск осветит там путь. Из моего офиса. Прямо в головной офис. Я Немножко видимо, не я принят или нет. Мне нужно проверить еще кое-что. Станцуйте. А, проверка моей раскрепощенности. Хорошо. Ну как вам? Делись сам с собой. Хотите узнать, насколько я готов к самому пожертвованию? <смех> ну хорошо. <смех> Что вы делаете? Нет. <смех> Первое правило клуба. Молчи. <смех> Наденьте костюм ковбоя, и оседлайте невидимого быка. Больше ни слова. Yeah, come on, yeah. Дай угадаю. Это не то, что я подумал, да? Вообще, надо после обеда прийти. Давай, иди там, вода в пыль, я закончу. Сделай свое дело. Ах, да, присаживайтесь, мы начнем нормальные сепсед. Вот, возьмите степпер. А, я должен вам его продать. Не, ешьте.